Всем здарова, с вами Гитра94, сегодня у нас реакция на Сын Дука. На этот раз он сделал видео про слишком подходящие друг другу заставки. Я был немного в шоке, но некоторые сериальные заставки слишком хорошо друг другу подходят. Смотрите сами, смонтировал специально для вас. Симпсоны, сыграй престолов. Иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус Какие-то в нас бежало, и на работе полнейший минус А, это из Людей Икс старых Симпсон, наоборот, игра престола глаза! Зло. Черный плащ! Твердый черный драк, Черный плащ! Только свистник от да <свят> это еще совсем зеленый! <свят> это, по-моему, А это откуда мелодия? Я не знаю, откуда мелодия. Это сериал дальнобойщики. Рика и Морти, по-моему. Завтра кто? А вот он... Почему не истории? Секретный <связывается> материал, как пол. <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> шаман шаманки, серьезно. Быть шаманом По-моему, из Брэйкен Бэт, но я не смотрел сериал. Всё, да? Ставь лайк, видео Ну мне вот понравился это. Хочешь, чем в глаза вглянут свои глаза. Это стопроцентное попадание. Давай, до следующего видео.